Забей на все, что скажут о тебе. Ведь это в твоей жизни ничего не поменяет. Живи лишь так, как нравится тебе. А этих, их по жизни что-то раздражает.